Ну да. <свист> а знаешь, почему женщин с маленькими сиськами называют волшебницами? Почему? Потому что когда они руки поднимают, сиськи исчезают.